Жизнь такова и больше никакого Конфуций. Порой мы не можем объяснить происходящего с нами, но такое нельзя не почувствовать. А еще тем более увидеть. Обращайтесь в нашу программу, и мы вам поможем. Необъяснимые события. Вот вставайте, вот. Я не могу, нет, я не могу. Они лишили меня мужского достоинства. Не могу. Влад, Олег, помогай! А -а -а -а Олег, главный, костюма, Олег! Мир полон загадок. <awning> Полный пиздец! Реальность, это не только то, что мы видим. Бля, что, пока что ты и бля? Велосипедист медленно приезжает, блядь, заебал гандон. Хуй ты палец, блядь! К нам в программу обратился молодой человек. Он утверждает, что с его другом творится что-то странное. Мы не смогли остаться в стороне и пригласили его к нам в студию. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Расскажите нам, что у вас произошло? Понимаете, с моим другом происходит что-то странное. Он постоянно сидит на мемах, отправляет мне их в социальных сетях и думает, что я тоже буду смеяться с этого. Но мне страшно, он деградирует. Последней каплей было то, что он мне прислал на донышке, блин, Шурыгину. Я уже не знаю, что с этим делать. Помогите, пожалуйста. На мой взгляд, это очень странный и необычный случай. Мы готовы вам помочь. А почему Сити в пальто в помещении? В смысле? Как вы это сделали? Смотри. Но там же ничего не. Покажи где дружили. Да, конечно, я покажу. Мы отправились к другу Андрея, чтобы установить у него в квартире камеру видеонаблюдения. Меня ждут города и страны Но боль в горле способна сорвать планы Что может оказать ей должное сопротивление За минуту уничтожить боль И снять воспаление И постоянно в туре поезда, аэропорты Мое решение, Тантум, Верде, Форта. Сильное средство, даже сильнее Ну что, дорогу покажешь? Да, сейчас прямо, потом направо Ну вот, Это. сейчас направо, да? Да, поворачиваем вот... Едем прямо И, и... вон его дом вот последний. В общем, он, по-моему, сейчас дома. Надо его как-то выкурить. Ну, так типа встретиться просто. Вот этот дом, Да, этот. Алло, мы на месте. Хорошо. Заходите к нему в квартиру и устанавливайте камеры. О, вон он, смотри, мусор пошел выкидывать. Все, пошли. Седьмой. Откуда у меня ключи? Я не помню, откуда у тебя ключи? Ладно, все серьезно Ну это уже совсем другая история. Да. Ничего что так темно? Включите свет. Это <звучит> я, вы че меня не умеешь, что то что, а пошлите с ним. Надо камеру стоит. Ну так что я думаю, камеру вот сюда поставим. Да, давай. Uh -huh. О, кофе. Вы в чужой хате, а чё, кофе пьёшь? А чё? Э, камера должна левее смотреть Камера установлена, проверяй картинку okay. Прием. вижу вас, мои зайки, можете уходить а Все чё камера установлена, можно идти? Ну всё, да, пойдём кто-то идет? кто <звучит> <звучит> Бежим отсюда. У кого фонарик? У меня, у меня, у меня. Черт.